Я хочу продолжить сегодня обзор респираторов, который я начал несколько дней назад, и передо мной лежит пять разных моделей. Начну я, наверное, с модели 8122. Модель 81-22 приставлена виде чашки с достаточно удобной переносицей. Это модель второго класса. Это пи 2 Это одноразовые респираторы. У них две резинки. Одеваются они достаточно легко. Может быть одета сначала резинка верхняя, потом одета резинка нижняя. Выбирайте Выбираете удобный для вас стиль. Респиратор плотно прилегает со всех сторон, он достаточно аккуратный, меньше, чем респиратор спиротега, о котором я рассказывал в прошлый раз. И мы проверяем, как одет респиратор, когда закрываем и... Втягиваем воздух, чтобы он присосался со всех сторон. В целом, вы видите, каким образом он выглядит. Он достаточно удобно сидит по лицу, комфортно, небольшого размера, очень аккуратный. А, следующая модель – это очень популярная модель респиратора класса FFP2. Модель 9922 Вот такого приятного серого или голубого цвета. Они бывают в разных цветах. Он имеет, в принципе, ту же структуру, то же, же строение чашки. А, они обработаны тем же электростатическим зарядом, как и все. Тот же клапан выдоха. Также легко мы его одеваем, также легко одеваем вторую. Могу по ощущениям сказать, что этот респиратор более жесткий, нежели чем респиратор 8122. Он сидит на лице более жестко, оказывает большее давление на переносицу, и я чувствую, что он прилегает, можно сказать, плотнее. Насколько будет комфортно работать в нем длительное время, сказать мне сложно, учитывая, что нагрузка большая. Следующий респиратор, который очень любят девушки, именно за счет того, что это мягкий респиратор, таким образом складной, респиратор FFP2, это 3M Vflex 9162. Он раскрывается вот таким вот образом, у него также есть две резинки, и выглядит он немножко иначе. Он может быть обжат по носу, также подходит для ношения с очками, и могу сказать, что в нем дышится очень комфортно значительно комфортнее, нежели чем во всех остальных. И он очень легкий. Я не чувствую давления с его стороны э, ни на нос, ни на щеки. Респиратор класса FFP3, это третий уровень защиты, 3MV Flex 9163, он в принципе такой же по всем своим э, характеристикам, помимо того, что относится к респираторам третьего типа. И, скажем так, флагман, наверное, в том, что касается вот, ряда респираторов, это респиратор фирмы. Так получилось, что в этом обзоре это только компания Трием. Это 8132 респиратор третьего типа, FFP3, который дает максимальную степень защиты за счет плотности своей структуры, за счет электростатического заряда. У него также есть клапан выдоха. Он имеет характерное отличие в виде а, красных резинок. Держится достаточно плотно, я чувствую, что он плотно прижимается, обеспечивая защиту со всех сторон. Я могу закрыть клапан выдоха, вдохнуть и чувствовать да, определенную степень натяжения. Этот респиратор третьего типа выглядит он вот таким вот образом. Обеспечивает на сегодня максимальную степень защиты, как вы знаете по всем исследованиям, Uh, уровень частиц с точки зрения их размеров, uh, который измеряется в ПСДК, он разный у респираторов второго и третьего типа. И если вы работаете в классной зоне, или если потенциально uh, уровень инфицированного, инфицированного пациента у вас достаточно велик, или вы предполагаете, что он у вас есть, конечно, это респираторы uh, третьего типа. Выбирайте их. Вот, наверное, все, что мне хотелось вам сегодня сказать. Я обязательно проведу еще несколько обзоров, чтобы вы могли быть в курсе того, какого рода защитные средства есть на сегодня, с чем вы можете работать. Берегите себя и своих близких.